Это медитация для расслабления, релакса, самопознания и доверия процессам своей жизни. Устройтесь, пожалуйста, поудобнее, позаботьтесь о вашем безопасном пространстве. Для медитации отключите по возможности все Внешние звуки. Постарайтесь делать так, чтобы вас никто не беспокоил. А если посторонние звуки будут у вас появляться, значит, принимайте их для большей глубины погружения в себя и свой внутренний мир. Меня сейчас сопровождают звуки моей урчащей кошки. Она также помогает мне расслабляться. Расправьте свои плечи, удобно положите шею, голову, руки. Можно раскинуть их свободно. Или взять в ладошки что-то мягкое. Может быть, кому-то хочется сложить руки на вашем животе. Как бы поддерживая, давая поддержку своей жизни. Сделайте спокойный вдох и выдох. Дышите глубоко и спокойно, как во сне, вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом, дыхание это жизнь, мы получаем Трансформируем и отдаем. Мы получаем знания, а потом делимся с кем-то и помогаем ему что-то тоже приобретать. И этот человек берет, трансформирует, тоже потом отдает. И так мы все вместе связаны. Может быть, мы не знаем друг друга, но связь каждого с каждым присутствует. Вы проходите волной любви и удовольствия по всему вашему телу. От самой макушки до самых пяточек и кончиков пальцев ног. Не пропуская ни одну вашу клеточку, поверхность кожи, мышцы, кости, все органы и все системы вашего тела. И всех ваших невидимых тел как бы лаская самого себя давая себе любовь уверенность позволяя себе получать удовольствие от процесса избирая себе этот навык в жизни, вы можете получать удовольствие от любых процессов в жизни и превращать в дальнейшем все свои процессы жизненные в удовольствие. Вы делаете спокойный, глубокий вдох и размеренный последовательно выдох позволяя себе наполняться со вдохом и полностью расслабляться и отпускать ваше напряжение и тревогу с выдохом. Итак, каждый вдох и каждый выдох – это наполнение всем тем, чему вам не хватает сейчас. И выдох расслабления, и снятие тревоги, и беспокойства. Вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом. И вы делаете последовательно три глубоких вдоха и выдох И опускайтесь в свою глубину, в безопасное место, в самое безопасное место, которое только может быть. В этом месте обязательно есть зеленая сочная трава, теплое солнышко, красивые пейзажи, пение птиц, цветы. Деревья, которые вам нравятся. Может быть, это какой-то уютный сад с качелями. Или опушка леса. И вы получаете удовольствие в этом месте. Такое удовольствие обыденности. Просто удовольствие когда не нужно никуда спешить, ничего достигать, где отсутствует слово «надо» и присутствует все, что вас успокаивает и радует глаз. Это самое безопасное место в вашей жизни. Вы набираетесь ресурсов в этом безопасном месте. Перед своим путешествием расслабляетесь, садитесь на какое-то удобное кресло, а может быть, на прекрасную траву или на солому, расслабляетесь, смотрите в голубое небо. И вспоминаете ваше желание, которое для вас самое важное в этом состоянии. И сохраняя желание, вы углубляетесь в это синево, Глубокого, голубого неба, как бы поднимаясь и растворяясь в нем, небеса мягкие, нежные, воздушные, вы чувствуете, что ваше желание сбывается, открывается. Новые горизонты, новые возможности. И вот вы идете, уверенный в себе, наполненный человек. Человек могущественный, сильный. Вы чувствуете себя высоким, важным, таким стабильным и устойчивым. Дорога как будто бы сама вас раскачивает, подбрасывает. Вам легко-легко идти. И эта дорога к вашему желанию приводит вас к высокой-высокой горе. Это такая гора, которая вам хочется к вашему желанию и как бы высока она не была вам она очень-очень нравится и вы можете добавить к ней каких-то красок природы каких-то животных которые обитают на этой горе а может быть она достаточно такая голая как скала и какая бы ни была трудная дорога, вы поднимаетесь и чувствуете ту же уверенность. Ту же уверенность, которую вы чувствовали по дороге. вы помните свое безопасное место. Свое безопасное место. И вам хочется все больше и больше. Исполнить свое желание, потому что оно для вас важное, очень важное. Поэтому вы идете вперед и только вперед. Может быть легко, а может быть применяя силу, поднимаясь, иногда карабкаясь. Или опираясь только на руки, поднимаясь на свою гору. Вы поднимаетесь все выше и выше и выше. И вот совсем чуть-чуть осталось до вашей цели, чтобы ее достигнуть. Вы делаете еще несколько самых важных шагов к финишу и достигаете вашей цели. Вы прямо чувствуете, что желание уже исполнилось и принимаете его реализацию. Открываете глаза и видите перед собой очень небольшое место на самой высокой точке этой горы. оглядывайтесь назад и видите, какой у вас был сложный путь. Может быть, очень крутой, или очень извилистый, или очень трудный. И вы получили все, что хотели. И у вас есть сейчас минута задуматься, как спуститься. И вы понимаете, что это... Не просто что да. гора или ваша скала достаточно опасная. И вы вспоминаете свое безопасное место, как же вам было хорошо там. Думайте о вашем желании, о том, насколько оно действительно было важно и стоило ли тратить столько сил, чтобы сейчас оказаться на маленьком пятачке, высоко-высоко на вершине вашей достигнутой цели. Вы закрываете глаза, расправляете ваши руки и плечи, делаете шаг вперед, и прыгаете, срываетесь с этой скалы вниз. И просто летите. Вы можете открыть глаза, и вам уже некуда возвращаться. Остается только одно доверять свободному полету. И вы расслабляетесь. И получаете удовольствие от процесса этого полета. Дышите легко и свободно. И вам кажется, что этот полет бесконечный. Вы забываете про страх падения или страх смерти просто доверяете, доверяете процессу и понимаете, что это здорово, смотрите на маленький-маленький пейзаж внизу и осознаете в этот момент, что у вас нет никакой цели, вы просто доверяете этому полету. Вы проходите сквозь мягкие облака и очень нежно и спокойно опускаетесь в свое безопасное место, расслабляетесь. И теперь уже по-другому, используя свой новый опыт, опыт сильного и могущественного человека, который достигает своих целей. Используйте новый опыт победителя. Используйте его для вашего отдыха и удовольствия. Осознаете, какое теперь удовольствие, как оно отличается от прежнего. Все то же место, но разные ощущения. Возьмите себе эти ощущения, запомните и возвращайтесь к ним в разные минуты своей жизни, минуты сомнений и минуты радости, минуты огорчения и даже горя. Возвращайтесь в этот ресурс удовольствия, удовольствия просто быть, удовольствия просто жить. И благодарите себя за жизнь. Благодарите себя за то, что вы и есть прямо сейчас самый-самый лучший человек для себя. И очень спокойно, когда насладитесь своим состоянием и этим чудесным местом, Вашим безопасным местом постарайтесь запомнить какие-то детали, чем больше, тем лучше. Через три глубоких вдоха последовательно с выдохом возвращайтесь в свое место медитации и в свое тело наполненным и спокойным. Создала эту медитацию для вас, Юлия Сагайтис, с любовью. Поздно ночью ко мне пришла такая творческая идея. Я решила ее сразу для вас записать, потому что утром очень часто я уже ничего не помню. И я уверена, что кому-то она точно поможет. И я правильно сделала, что создала эту медитацию для вас, желаю всем счастья и любви с любовью еще раз вашей Юлия Сагайтис.